Всем привет! В эфире универ а в студии Диана Желенкова. О событиях и жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В Этипарке прошел чемпионат по стори-теллингу. Может ли витамин D защитить от коронавируса? В преддверии празднования Нового года в Казанском университете принято решение выплатить специальные стипендии студентам и аспирантам вуза. Сумма надбавки к стандартной стипендии зависит от ступени образования. Единоразовые выплаты поступят на стипендиальные карты уже в декабре. А теперь к другим новостям. В Казанском IT-парке прошел финал чемпионата Казанского университета по сторителлингу. Финальной темой стала «Я выбираю жизнь в семье». Как проходил финал и что такое сторителлинг в материале нашего корреспондента.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 Разбудила во мне веру это в себя. Лев Диденко, Витабасова, Универ Ньюс. По всему миру активно растет количество исследований о влиянии приема витаминов на формирование иммунитета к коронавирусу. На сегодняшний день существует теория о том, что витамин D может снизить риски осложнения при заболевании и даже смерти. Так ли это на самом деле расскажет эксперт Казанского университета? Ученые из Бостонского университета выяснили, регулярный прием витамина D может снизить риск смерти при COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE. По словам ученых, достаточное количество витамина в организме может предупредить такое явление, как цитокиновый шторм. То есть это бурный клетк, редкое повышение уровня цитокинов. Да, это примерно то же самое течение. В течение такого же заболевания, как испанка. И, соответственно, организм как бы не справлялся с этим вот, а, большим, высоким уровнем фитокинов и таким образом как бы развивались осложнения, которые приводили в большинстве случаев к катальным отходам. Тем не менее, точный механизм воздействия витамина D на протекание заболевания пока не изучен. Предположительно, витамин D действует э, и наоборот, э, и оказывает такое некое иммуносупрессивное действие. То есть он, наоборот, способствует снижению выработки тостокинов, да, то есть медиаторов воспаления. Таким образом, как бы, э, снижает риск развития серьезных осложнений тяжелого течения. Витамин D вырабатывается в коже под действием ультрафиолета, то есть солнечных лучей. Также он содержится в жирных сортах рыбы, яичных желтках, грибах и молоке. И надо помнить да, о том, что все-таки витамин D – это жиростворимый витамин, и он будет накапливаться в организме, а перезбыток его тоже к добру не приводит. Оптимальный уровень витамина D в организме индивидуален. Поэтому перед приемом витамина необходима консультация с врачом. Диана Желенкова, Универньюз. О том, как исследования ученых Казанского университета помогают в добыче трудноизвлекаемой нефти, смотрите в нашем следующем сюжете